Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я стилист Центра Красоты и Здоровья Мармелад. Ко мне часто обращаются с таким вопросом, как сохранить цвет и блеск волос до следующего окрашивания. В этом случае я рекомендую делать уход с цветом, цвет color от кедра. Он прекрасно освежит оттенок, придаст здоровый вид волосам, увлажнит. Их и э, ваши волосы засияют с новой силой и здоровьем.